Сорт томата Сердце сюрприза. Это французский сорт томата. Плоды вот такие красивые, по форме напоминают яйцо на буро-зеленом фоне, красные, оранжевые штрихи. Это среднеспелый сорт томата. Он высокорослый, может достигать до двух метров в высоту, поэтому обязательно требует подвязки и посынкование. В основном масса плодов от 80 до 150 грамм, но бывают, конечно, томаты и покрупнее до 200 и 300 грамм. Выращивать этот сорт лучше в один или в два стебля. В разрезе плоды трехкамерные, очень сочные, вкусные, сладкие на вкус, с приятным таким фруктовым привкусом. Очень вкусный, всем рекомендую. Подходит для употребления в свежем виде. Также из этого томата очень вкусный томатный сок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео обзоры.